Yeah. Я сейчас все поставлю на эту землю Богом, чтобы сейчас идти, убивать всю тьму, чтобы уничтожить все то, что поставил Сатана. Я недостоин, зная, что Бог, Бог сейчас со мной. Он ломает рамки, которые поставил мне сам Сатана, который говорит, что я не достоин, что я сейчас ослабел, что я не могу ничего сделать. Он видит все это обман, потому что Бог по сумеет того, кто в мире. Значит, если я с Богом, то я сильнее, несмотря ни на что. Я сейчас, я пройду, я побеждаю всех, несмотря ни на что. Я иду сейчас вперед. Я поставлен на этой земле. Я отду на свои цели. Я достигну того, что Бог поставил на да. мне сейчас. Я поставлю. Я Божий солдат. Я поставлен Богом разрушать тьму. Не боюсь ничего. Я Божий солдат, поставленный Богом. Я Божий солдат, поставленный Богом. Я Божий солдат, поставленный Богом На эту землю уничтожить ему. Я Божий солдат, поставленный Богом. Уничтожить ему навсегда. Кто бы что ни говорил мне, сейчас я знаю, что Бог сейчас со мной помогает мне достичь. Я знаю, что Господь всегда мне помогает, даже если я где-то сейчас не прав. Господь мне сразу помогает и говорит, вот тут ты не прав, вот здесь ты не прав. Хорошо, я достигаю своей цели иду лучше вперед. То, что Бог мне говорит, я сразу же и делаю. Хватит от него бегать. Бог сильный, Бог сильный, Бог сильный, понимаешь? Пойми, Бог сильный, ты, ты тоже сильный. Бог тебя поставил на эту землю, чтобы ты был сильнее того, кто в мире. Пока ты на этой земле, пока ты здесь живешь, ты должен прийти к Богу. Я Божий солдат, поставленный Богом, и против тьмы. На стороне света Я на стороне света На стороне Бога Воюю навсегда Против сил тьмы Силы тьмы уничтожены Ничто не сможет остановить Я на стороне Бога Бог сильнее всех Я божий солдат я сильнее в того, кто в мире, и становлюсь сильнее с каждой победой. Я божий солдат, и никогда не сдам, все достигну своей цели. Я дойду вперед, несмотря ни на что, кто против меня не пошел. и все равно достигну то, что Бог сказал мне сделать. Я позволю Богу изменить мою жизнь. Я пройду сейчас вперед, и я знаю, что Бог собой. Это инстинкт своей цели. Бог со мной. Бог.